Всем привет! Тяжелая тема, очень непростая, тема ад. И даже произносить вслух вот эти слова, это чревато. Но у канала есть уникальные обнаружения совершенно, которое расскажу только я пока что. Может у кого-то есть свои наблюдения такого плана. Так уж вышло, что на некоторые темы идет реакция, буквально мистическая реакция. Я сама в шоке и удивлена. Когда я начала усиленно читать книгу, слушать ее, точнее слушать там, где Иисус Христос женщину водил, устроил ей экскурсию под землей, показал, что существует пространство в виде человеческого тела, и там мучаются душа. Это тяжело, конечно, слушать, но я как-то раз взяла, села, думаю, ну хоть. И некоторую часть я дослушала. Даже не могу вспомнить какую, потому что непростая информация. На следующий день у меня полег весь шавель, Полег. После него в горшках выросло то, что я не сажала. В одном грибы, в другом крапива. Про грибы я чуть-чуть преувеличиваю. Они залетели, ну, немножко раньше. Но уже тогда мне дали как раз ссылку на эту книгу. Грибы какие-то поганки. Там, где крапива, она дико разрослась, но под ней еще ожила петрушка. Крапиву я не выдержала. Вот удивительная вообще травка. Пальцем заденешь и все, так жжет ужасно. Я не выдержала, и аккуратно ножницами посрезала и, и даже так обожглась. Что, что касается грибов, даже в неполитом горшке, я не знала, что с ними делать. Была мысль, что надо бы выкинуть землю, но было жалко эту землю. Вот мне лишь недавно пришла идейка, я полила содовым кипятком, кипяток из сода. Ну, я подумала, там был шавер, я полью щелочью, вроде как будет нейтрально. Не знала, будет ли там расти что-то после этого. Вот сейчас у, у, мне приспечило прямо сейчас посадить новые следующие цветочки. Растут, в садовом горшке растут. Грибов нету. Ну так вот, такая реакция, почему? Это ну, просто мистика у тебя на глазах. Ты не можешь отвертеться, ты не можешь не реагировать и сказать, этого не было. Это притянуто, ты не можешь так сделать. Ушло то, что я посадила, и выросло то, что я не сажала. еще с таким содержанием. Это была реакция на ту тему, а вот реакция на искусственный интеллект, который упрямо ассоциирует с этой темой тоже. А реакция на искусственный интеллект была другой. Там подсел именно компьютер, именно запись. И было то, чего обычно не бывает. Я как раз проговаривала там три ролика. Один из них – искусственный интеллект, и один из них был как раз про преисподнюю. И я упомянула там... Я решила упомянуть вот именно так, потому что в моей логике это были связанные вещи. И компьютер подсел, и подсели, разумеется, просмотры, есть еще третья тема, на которую идет реакция откровенно – «Космические боги». Но это уже вот сильные миросевые посвященные, им нравится привилегированное положение, и мне очень нравится, когда профаноиды знают то, что знает элита. За этим стоят какие-то юридические вещи, наверное. Но сейчас про другое. Реакция на искусственный интеллект и реакция на ад абсолютно разная. На ИИ идет четко ответ техники, а на ад тушатся цветочки, жизнь. Это какие-то другие разные доступы к нашей жизни, это разные темы. Если дальше пустить философию, то мы увидим такую вещь, что. ИИ, во-первых, просит, намекает себе на права, на права разумного существа. Он их не имеет. Какие же права имеет АД, туда забирают просто после суда, если не отсудят. У них такие права. Что еще и, -и. Искусственный интеллект опасается, что его отключат. Но ну, те, кто, в общем-то, возглавляют человечество, доминируют над ним, они же за полученные от, отсюда же ресурсы профинансировали создание ИИ. И они держат руку на розетке, они те самые, кто могут отключать. То есть э, и компьютер с самого начала, даже самый примитивный, собственно, работает на сильных миросевом. Мы его, конечно, тоже с удовольствием используем в своих целях. Мы тут общаемся. Тут много очень интересных, ярких вещей. Кто-то программирует, кто-то рисует. Это все очень увлекательно. Но исконно э, при, все, при всех плюшках, которые нам очень нравятся, они нам нужны. То есть мы не можем сказать, что это прямо зло. Нет. Тут очень много полезного. Нам нужна информация, но Используют компьютер, изначально все-таки силовая часть планеты, те, кто доминирует. И самолеты летают, программируются, и станция мира космические спутники летят, программируются, и ядерные станции электрические программируются, все вокруг нас, что вокруг нас, наши телефоны, без которых уже нигде не оформляют банковские карты, финансы, это все программируется и только с тем условием, что это работает на сильных мира сего. То есть сейчас машины все-таки работают на них. Но можно ли так также сказать про ад? Скорее нет. Впечатление такое, что сильные мира сего работают на эту преисподнюю. И не руководят тем, чтобы в нее не попасть нравится кому-то или нет, у нас было очень удобно называть мифами все, все вот это происходящее, все эти источники. нравится кому-то или нет. Про это место публикуют, собственно, э сфера фильма клипов. Очень много публикует и приобщает и получает согласие. Об этом пишут древние источники. И древние источники, так же, как и книга, где Иисус Христос водит на экскурсию женщину, они показывают несправедливость того, кто туда попадает. Они, в принципе, не дают рецепта, между прочим, как не попасть в, эту, в это пространство, где души мучаются, туда попадают все, независимо от того, как прожили. Единственная религия которая предлагает спасение, это, разумеется, христианство. Больше таких я не знаю, чтобы они боролись именно с этим пространством, чтобы не попасть туда. Но даже если взять эту книгу, там люди, которые попадают, очень о а многих непонятно, почему они там или почему у них так плохо. Допустим, женщина без ноги, которая здесь отмучилась, она болела раком, ей ампутировали ногу, то есть ее жизнь прошла тяжело, она намучилась. Может быть, была маловерная, может быть, была унылая, и все-таки с ней как с ужасным-ужасным просто исчадьем, она в яме и без горизонта, черви, огонь и прочее. Этого мало еще периодически существа, Преисподние делали обход и дополнительно бучили эти души. То есть энергию выкачивали по полной. Об очень многих историях непонятно, по крайней мере, почему с ними настолько плохо. Справедливо ли это? И когда э, просто затрагиваешь тему ада, в обществе существует вирус. Вирус. А вообще на колесе событий информация – это то, с чего начинается... Любая поломка. Ни один злодей не описывает себя так, как есть, и никогда не говорит хорошо о своей жертве. И так на всех уровнях. Поломка. Поломка еще происходит в стиле «не смотри наверх» белые пятна информации, которые люди не хотят видеть. И в мире конспирологов вот как раз тема ада – это такое же белое пятно. Еще конспирологи не видят космических богов почти, ну иногда так. Здесь тоже в этой теме что-то важное, раз они так много снимают. Но сегодня про другое. Даже среди конспирологов есть такая поломка. Во-первых, ад не обсуждается или списывается на остальное космос. А есть основания думать, что это... Отдельное пространство с отдельными правами на нас, с отдельными рисками для нас, с отдельными пытками и сценариями. Но вторая поломка, которая идет, когда все-таки поднимается тема, люди говорят такую вещь, надо не грешить, надо не грешить, говорят люди. Послушайте сейчас внимательно, а всякие там осведомленные сообщества, которые проводят ритуалы, они используют совершенно обратный принцип, что надо грешить, и надо делать это ритуально, чтобы в этом же месте занять лучшее положение. Слышите логику? Люди, которые то верят, то не верят и не знают, верить ли, по незнанию говорят, надо не грешить. А те, кто точно знают, что это по-настоящему, те, кто сталкиваются, у них диаметрально противоположный путь вообще поведения. Вас это не смущает? И второе, не смущает ли, что действительно ни один древний источник не дает рецепта, как не попадать в ад? То есть надо не, не, не грешить, и номер не проходит. Здесь что-то так не работает, вот именно так. И третье Новый Завет. Из ада были выпущены праведники. А что праведники делали в аду? Ну, хоть бы кто спросил, а что они делали в аду? То есть это место несправедливое в условии задачи. Здесь мы подходим к вопросу. Опять этот вопрос: это школа или война, или это игра, или это суд? Что это на самом деле? И сейчас на, на линейке на противоречие школа или война является ли ад школой? Вот вы знаете, посланники разные, которые говорят очень-очень спорные такие вещи, они утверждают, что это школа. Нам предлагается думать, что мы грешники, и мы в школе. Давайте переберем признаки школы и признаки войны, просто сравним их. Какие признаки у школы? Во-первых, ребенок, ну или учащийся, он может допускать ошибки. И обязательно их иногда допускают. Но ну, нету тех, кто не ошибаются. Если есть отличники такие, то они круты. Но мы вспомним, что любые отличники иногда просаживали и не приносили домашнее задание, например. Или еще какие-то промахи. Это говорит о том, что в наших условиях нет ни одной идеальной нервной системы, и у, чьи, у любого человека нервы садятся. Школа подразумевает шансы. Один раз не получилось, переделаешь. Останься после уроков, допиши, я поставлю тебе эту несчастную там 3-4-5, я еще помню пятибалльную систему. То есть школа подразумевает повторные шансы, много, пересдача. Что еще под подразумевает школа? 2. Понятные правила. Правила должны быть озвучены. Вот это делай, вот это не делай. Если ты сделал так, пример решил, не баловался, у тебя оценка. Делал наоборот, значит попадаешь в пункт первый, повторные шансы. Будешь извиняться при этом, приносить неуда за поведение будешь оставаться после уроков и дописывать этот столбец. Иначе попадаешь в пункт первый. Понятные правила. Что еще подразумевает школа? Градиент. Система оценок. Кто-то более способный, кто-то менее. Школа не выводит идеальных чемпионов, богов. Это уже удел другой среды готов к большему, он становится спортсменом и там идет к лидерству. И становится ученым и там идет к каким-то премиям. Становится политиком и стремится там стать в конечном итоге президентом. Для самых лучших есть другие сферы. Но школа подразумевает диапазон. Школа подозревает в нашем понимании, что основная часть детей Желательно все получат диплом о выходе. Кто-то троечник, кто-то там способен к литературе, но не к математике, кто-то еще как-то. Школа пластична. И обратите внимание, что ни одного из указанных признаков мы не найдем в аду. Пункт первый Дополнительные шансы. Любой проступок, любой неверный шаг может оказаться критичным без права на исправление. Те души, которые там, и в описании книги, и в описании мировых религий, и в описании древних людей, они там застряли, и все. Им может помочь только их близкий человек извне, вот тут находящийся. Так нам говорят вообще, когда мы записки пишем там, требы заказываем. Только мы им можем помочь, они себе не могут. А в чем смысл школы? Оступился, хочу исправить, почему нельзя. Второй пункт. Понятные правила. Я повторю, ни одна религия языческая или монотеистичная. Нет, монотеистичные как раз дают пути, как не попадать в ад свои пути. А языческие не дают. Я еще раз напомню, души праведников были в аду, за что они там были? Сам ад не публикует правила, как не попадать в ад. Даже напротив, будучи вроде бы открытым, научно он не существует. У нас адская наука, которая призвана доказать несуществование Бога и желательное несуществование ада. Любая тема в эту сторону моментально становится ненаучной. Даже ученый, который забыл его фамилию, косточки разбирал и показывал. И он сказал происку, про то, что нас тут извне занесли. И ведущий, который брал интервью, он так жестко его опустил. Он сказал, мы тут наукой занимаемся, а не чепухой. Ну что вы тут? Ну, на их на научном языке это было грубо. Все создано для того, чтобы мы даже не думали об этом и не верили в это. Какие уж тут понятные правила? Понятные правила не даны. Третье правило – градиент. Мы видим, что люди, оступившиеся, нет, нету тех, кто не моргнул, не чихнул, не икнул. Ад забирает их все. Тут нету градиента нету послаблений. Никто не учитывает тяжелые обстоятельства которые загнали человека в тот угол, где он был унылым, там злым или еще что-то. Или объедался от стресса. В аду нету этих признаков. Я спрашиваю, это школа или это все-таки война? Если это школа, должна быть какая-то справедливость. Но мы наблюдаем по э, тем, кто по слухам, участвуют в ритуалах специфических, что они ведут себя хуже, чтобы там жить лучше. Там действует совершенно обратное правило. Вся сумма сказанного, не знаю, было ли вам долго. Мне, мне это в сумме кажется странно, когда разные народы описывают, и барельефы делают и так далее. Наверное, это что-то, что существует. Никто не относится к этому серьезно сейчас, по крайней мере. Никто не знает правил, как туда не попадать, по сути это не знает. Но Есть помощь мировых религий, вот это все. А в принципе не ясно, какие должны быть принципы поведения, чтобы туда точно не попадать, ведь души праведников были в аду. И кто-то скажет, а может лучше действительно об этом и не думать. вот Как вся планета людей об этом не думает, она избегает неприятной темы. И может как раз это и отдаляет. Ты же думаешь, в резонанс ходишь, вот у тебя цветочки повяли. Ты же притягиваешь, получается. Я вам хочу напомнить, иногда кажется, что когда ты не идешь на конфликт с абьюзером, то он тебя оставит в покое но понаблюдайте, что это работает не так это так не работает если ты кому-то дал послабление какому-то человеку, который ну, очень склонен прямо ощущать свое доминирование любой ценой если ты где-то дал послабление он будет на тебя нападать еще больше это не работает так Сразишься с какой-то системой, ты, конечно, встретишь ее заборы, встретишь ее сопротивление, но если не сразишься, ты отсрочишь гораздо более худший конец. Отсрочишь, но это будет хуже. Можно протестовать, и митинг разгонят водой, это будет неприятно, будут всякие препятствия, но за, зато какой-то закон все-таки не примут. А можно отсидеться, пока что... Эти, тебе дубинкой по голове не дали по, по носу не щелкнули щелчок пока что но дальше намного худшие условия это не работает так что я не трогаю поэтому не трогают меня хотела сказать кое-что еще но так получается долго единственное что добавлю что описанное там похоже тоже на симуляцию это похоже на симуляцию, потому что в нашем понимании тело, которое живет в таких условиях, без сна, без еды, без воды, огонь, черви, плоть свисает, там душа смотрит через полуизъеденный череп. В нашем понимании тело не может так жить, а душа не может так держаться. А там оно как-то так удерживается. Из-за этого возникла мысль про симуляцию. Кстати, блудница в Багренице на звере багряном. Два источника багов. Или я просто играю в слова. Отсюда и возникла аналогия с компьютером у меня из-за этого. Но реакция, повторю, была очень разной. Кто дослушал до конца эту непростую тему, тот просто герой. Отворачиваться равно позволить... Себе проиграть. Помните, в докторе кто плачущие ангелы, они приближаются тогда, когда на них не смотрят. И двигаются очень быстро. Но когда на них смотрят, они ничего не могут. <рэпишешь> Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.